Приветствую зрители и подписчики моего канала. С вами Веном. Мы продолжаем прохождение light огневым мечом. Мы осаждаем крепость под названием Козыл... Точнее, извините, Козыл-Яр. Взорвем, конечно, мину. Миной более, более легче получится ворваться туда. Так. Нам надо будет еще сейчас пройти, наверное, даже, может быть, еще и в Крымский полуостров. Хотя я, на самом деле, в этом не уверен. Ну, ладно. Сейчас мы дожидаемся. Тут мне деньги надо бы отдать всем. Забирайте мои деньги. Хорошо, хорошо, хорошо. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Я же хочу захватить козыльяр. Так, подождем до завтра. Угу, все, и пошли на штурм. Чтобы сохранение сделать специально это. Так. Что-то как-то очень долго. Ну крепость хорошо укреплена, у нас, конечно, очень мало воинов, но, как мы и помним, у меня тут элитная моя армия собралась, довольно неплохая. По идее, таких больших проблем не должно быть, как это, например, у московского царства, когда мы нападаем на них. К тому же здесь стреляют из, луч... из луков в основном, то есть не так уж и много сейчас смертей будет перед входом в крепость. Так что давайте-ка в атаку. Давайте, давайте, давайте, бежим. Вперед, вперед, вперед. Там подходит, я смотрю, их пехота. Хач. Хач. Так, кулу тут стреляются. Не настреляются. На. На, на. Продолжаем нападение. Давайте в атаку. Все в атаку. Нападаем теперь наверх. Давайте вперед, вперед, вперед. А, там еще подкрепление пришло. Из бомжей всяких. Давайте я здесь помогу. С чем смогу? Давайте, давайте, врывайтесь на них. Еще идет контратака. В атаку на них мочи их, мочи козлов. Отлично. Распишитесь Готовы Да, конечно, их бойцы с нашими точно не сравнятся Тут просто Рубаем их и рубаем, как не знаю, как мясо мясо на скотобойне. Просто рубаем и рубаем. Так, а вот это уже больно было. И это тоже больно. Йоп, твою мать. Опасненько. Давайте, ребята, подходите. Атакуйте их. Луки прям хорошо мне врубали. Но благо, у меня половина воинов с Поэтому тут, блин, пробиться будет несложно им. Отлично. Ну что ж, это, похоже, вся была защита города, да? Мы 22 человека всего потеряли. Да, это было изи. По сравнению с русскими городами это было просто изи-при-изи. Ну что ж. Мы еще даже можем сейчас кого-то себе взять в армию, хотя... Кого-то-то мы возьмем, только всяких бомжей, которых, блин, по какой-то случайности сюда попали. Их занесло непонятно как. Ну да, я, конечно, брать практически никого не собираюсь, можно сурдюка, в принципе, взять и на этом все. А остальных солдат я сейчас найду у себя в своих закромах, пойду опять забирать новых воинов. Так, козыльяр в качестве награждения, да не надо мне этот козыльяр в награждении. Так, уйти. Пускай он кому-то достанется другому. Мне главное сейчас просто как можно больше крепостей захватить и таким образом немножко расшатать вражескую армию. Кстати, тут на меня собирается нападать. А, ну давай я на тебя нападу, хотя мне пора. Так. Мне пора. Я поеду в Переослав, наверное. Попробую сейчас захватить. Так, приезжаем расположить гарнизон. Ну, конечно, я сейчас заберу кого-нибудь, каких-нибудь кавалеристов опять. центру города. Блин, да тут уже опять нету нифига. Надо все вновь строить, но мне меня вообще неохота сейчас этим заниматься. Мне хочется дальше продолжать нападение. Нукеров возьму. Возьму еще кого? Московских, кстати, рейтеров можно взять. Вот это да, неплохие войны. Вместо них кого-нибудь типа сердюков отдадим, еще вот этих отдадим, еще вот этих отдадим. Еще московских рейтеров возьму. Так, практически все уже. Все, что мне надо, мне больше никто не потребуется. Ну, можно еще калмыков, хотя вот по поместный кавалерист, но нет, это так себе. Черкес тоже. Ну, я думаю, тогда лучше, наверное, взять во второй своей крепости. В Казе Кермене, где-нибудь там, разыскать воинов. Поехали дальше. Поехали в керменты тогда. Можно было бы даже, в принципе, съездить в Дубинский замок, потому что, ну, там тоже воины прям прикольные такие, хорошие. А в Сичи сколько людей? Ну, в Сичи там тоже, наверное, не меньше 200, это 100%, сколько именно, Узнать ну, мне охот. Именно там, ой, там просто дофига, там больше даже 400 их там практически. Ну, конечно, 400 людей мы точно убить не сможем, это уже перебор. Так, что у нас в Казикеремене вообще по войскам? Тут, по-моему, все очень плохо. Хотя, нет, есть даже Нукеры. Можно даже кого-нибудь убрать. Уберем, например, Джуру, уберем Драгунов, наверное. А, вот, например, вас точно уберем. Так, что еще кто у меня? Городовой Газак, уходите. Ну, остальные все вроде как более-менее можно с собой, в принципе, повозить. Да. Так, и соответственно, мы еще забираем нукеров элитных. Все, моя элитная вся армия собралась. Теперь куда-либо на Акерман, либо на Сеч. Но Сеч там вообще жестко, там очень большой гарнизон, плюс там есть еще Мурзай Ядникей. Если бы мурзай Еднике не было, тогда попытаться можно было бы. А так это скорее просто самоубийство. Ну, давайте-ка мы попробуем напасть на Акерман. Потому что Акерман там, в принципе, не так уж много людей. Мне хотят напасть, кстати, кто-то. Сумасшедшие какие-то. Кстати, Бей забежал в Кильбурун. Вообще великолепный. он нормально там себя чувствует. Ребята, ну я, конечно, понимаю, что мы между собой воюем. Вроде как недавно были друзьями. Но это не означает, что вы можете сидеть в моем городе спокойно и попивать чаек. За это вас, конечно, я бы сказал бы выгнать. Но, к сожалению, у меня такой возможности просто нету. Значит, тогда давайте мы что будем делать-то? Сечь захватить надо, но сначала я считаю, что лучше заходить в самые крайние города Крымского ханства, чтобы их прям можно было а, разорвать где-то посреди их территорий. А в Германии есть, конечно, очень большой гарнизон. Я тут в основном надеюсь только на то, что мне получится прорваться. Но знаете что? Вообще у меня, кстати, да, побита армия, нужно отдохнуть где-то. Отдохнем, давайте в моем городе. Подождать здесь некоторое время. Подождем, подождем. Отдохнем как следует. Так, и что у нас теперь? Сколько людей там живых? 92, но все равно очень мало. Еще будем ждать. Пускай лично нас, нас сарабун. вылечивает наших воинов. Ну а теперь можно ехать в Акерман. 95 человек, да и уже я почти здоровый. так что пока мы будем осаждать, уже все выздоровеют. Подъезжаем к Акерману, там еще стало больше людей, там просто уже 400. Ой, я даже не знаю, что тут можно сделать. Вызовет на встречу. Так, открой ворота. А Можете на корону надеть, а, ну понятно. Латика ну, тогда... Ворваться в город просто, да? Отлично. Не получилось ворваться в город. Тогда еще раз. Попытаемся. Так, попробуй ворваться в город. Отлично. Вам нужно уничтожить не менее 60% защитников. Но ну, я думаю, сейчас мы уничтожим всех абсолютно. Если у меня получится это сделать. Так, давайте все, ребята, в атаку. Валите этих ублюдков, валите их. Гранаты я, кстати, не стал покупать, но и ладно. Хач, хач, хач, хач. Немножко я замешкался, конечно. Но зато сейчас я нормально так врываюсь. Давайте в атаку. Давайте в атаку, в атаку, в атаку. Продолжайте нападение. Просто тут, блин, фаланга уже у нас какая-то пикинеров образовалась. Я смотрю. Давайте все в атаку идите. Я пока сюда зайду. Кстати, тут тоже очень много врагов. И смотрю, откуда-то они тут взялись. Прям просто дофига. Мягко говоря. Такс. Угу. Такс. Так, так, так, так, так. Так, так, так, ребята, давайте осторожнее здесь. рубаем их всех нафиг наш шашлык отлично на шашлычок порубали давайте проходите вперед Давайте, рубите их, рубите. Рубите их. Продолжайте, продолжайте. Давайте, давайте, давайте. Ну уже прорываемся. Давайте, давайте, давайте. Такс. Все давайте в атаку. это жесть конечно да понятно, короче, здесь выиграть, наверное, практически невозможно. Сколько мы всего убили? Практически победили, кстати. Практически победили. Хочу сказать я. Получается, что мы можем сделать тогда еще, чтобы можно было выиграть? Осадить город 100 дней, блин, даже запасы, но это, конечно, жестко. Нет, тогда, наверное, не выйдет нас это сделать. Как это не печально признать, но и вправду, скорее всего, мы захватить не сможем город. Сечь, может быть, тогда попробовать. Переослав осадили. А Переослав-то моя крепость, кстати. Так, ну вы сейчас там огребете от меня, если так хотите прям Переослав осадить. Кто это такой? Барен Блин, мне бы разина найти бы, чтобы с ним поболтать, потому что без этого, конечно, сложно выиграть здесь войны вообще битвы. Ну пускай он осаждает Переослав, от этого он не выиграет вообще. Так, слушайте, там кто-то едет, кстати, в сторону моих владений. Едет у нас, получается, Василий Бутурлин. Но он просто так ездит, я так понимаю. Ну-ка, рад тебя снова видеть. Поедешь со мной? У меня есть сейчас много дел. Давай потом. Вот так вот внезапно. У меня много дел. Типа, извини, до свидания. Но вот если бы я был бы на самом деле и маршалом, и всем вообще, тогда, конечно, так бы он бы сказать не мог бы. Федор Волконский. Перский, а она поединок, что? Я его не могу позвать кстати, с собой. Ай, да, вот это вот пипец, конечно, полный. Теперь я вообще ничего не могу сделать, выходит. Конечно, могу каких-то князей искать, просто их прям звать вообще. Идите, пожалуйста, со мною. И в итоге ни черта не получается. Мда. Где Степан разный, черт возьми? В Черкаске он сейчас... Я поехал к Степану Разину, потому что мне это дело вообще не нравится. Я так думаю, мы не выиграем вообще практически ни черта. Так как я один там буду воевать постоянно, ничего из этого интересного не будет выходить. Так, сначала давайте-ка я выйду. Сохранюсь на всякий пожарный и пройду в крепость. Степан Разин, иди сюда. Не вели государь. О, наконец-то задание. Получается, надо было мне его найти просто так. Эй, стражи, взять будновщика! А теперь и Стражи-то, что происходит? Черт возьми, what the fuck? А, what the fuck? И Степан со мной на кулаках дерется. что происходит? Идите нафиг от меня. Ай, ай. Да, какая-то ерунда получилась полная. Ну я тут умру, конечно, потому что тут меня просто сейчас завалят. Ну, это, видимо, баг такой есть небольшой этой игры вообще. А, и кстати, меня он убил, но я при этом могу снова вернуться к нему, да? Ну да, вот это, конечно, забавно. Что ж, персик. Мне кажется, да, я что-то сделал не так, из-за этого игра теперь багнулась. Но давайте вот сейчас ради интереса сделаю читы, потому что без оружия воевать с, с, со стрельцами, еще с какой-то бояриней, которая там, бояриней Алины, это, конечно, бред полный. Так, ну сейчас, ребят, отключу пока запись. Ну что ж, друзья, мы продолжаем, и я вот тут нашел, как вообще читы, потому что я их не запоминаю, какие именно комбинации. Ну, в общем-то, сичуэт Аман, тебе, видимо, придет сейчас жопа. Так. И. И. Они а черта больше не будет происходить, похоже, все. Я, похоже, компанию засрал, потому что все, теперь уже пройти не получится, я так понимаю. Потому что смотрите, какая ерунда, да? Вот всех это убило, а толку от этого какой вообще? А толку ноль. Ну-ка, вот если я вернусь снова в зал правитель, снова Степан Разин стоит. Снова он, то есть все нормально. Что ж, персик. М -м -м. И что теперь задание вообще, лжедмитрий Третий, когда теперь стали царем, пришла пора объединить близлежащие земли. Вы обещали оказать поддержку Степана разве при попытке претендовать на трон. Все. Теперь вообще ничего не получится сделать, я так понимаю. Это проигранная кампания. Да, теперь, по сути, вот получается так, вот, что я ему, по сути, дал. Возможность правления, потому что, ну, я не могу вообще никого теперь за собой заставить идти, и все. И у нас проблемы сплошные появляются. Вот, видите, я теперь не могу за свой послать, ничего не могу сделать. Ой, ну, честно говоря, бессмысленно продолжать тогда играть эту кампанию, потому что, что я тут еще могу сделать? Я уже ничего не могу сделать. Я не могу заставить с собой идти кого-то в атаку. Мои крепости все захватят, и все, и, в общем-то, прикол в этом весь. Что делать с этим, непонятно. Да, в очередной раз я не смог пройти эту кампанию, потому что вот просто по сути по глупости своей, что я не успел сохраниться. И вообще, что вот такая вот фигня выходит. Ну, в общем-то, можно сказать, что на этом все. Ну да, я, в общем-то, дальше продолжать не собираюсь тогда эту кампанию. Ну, надеюсь, вам она понравилась. Я конечно, понимаю, что на такой довольно странной ноте мы заканчиваем прохождение, но что еще мне остается, скажите мне. Я могу, в принципе, попробовать оставить в описании сохранение. Мне вот реально просто очень много времени тратить уже на прохождение охоты. Я не собираюсь переигрывать вот там с 520 дня вот, до этого дня, переигрывать полностью все. Я не хочу. Поэтому, ребята, если у вас есть желание, вы можете мне очень сильно помочь взять, доиграть до сохранения, ну, точнее, до того момента, когда дается выбор, типа, дать разину власть или нет. Сохраниться вот перед этим моментом, не прямо тогда, когда вы это делаете, потому что я сохранился именно тогда, получилась полная хрень. Почему-то игра просто, по сути, крашнулась, и все, произошли какие-то баги непонятные. Если вы дойдете до этого момента, пожалуйста, вот, сохранитесь там и дайте мне это сохранение. Я вам буду благодарен я не хочу играть именно сохранение какого-то там другого человека совершенно вообще, потому что, ну, какой смысл тогда мне вообще давать это... Точнее, продолжать с этого сохранения, если у нас персонаж Персика. Уже Персика не будет, тогда это уже будет кто-то другой. А мне неохота это совершенно делать. Мне неинтересно это будет совсем. Поэтому так. Ну, а самому ездить по всем крепостям, захватывать их там, пытаться 10 раз, я, конечно, не хочу. Это полная глупость, это полный бред. Потому что, видите, какое там преимущество у врага, просто там по 400 человек, а у меня там 100, грубо говоря. Ну, это совсем вообще ни о чем. Мы можем, конечно, победить, но эта победа будет просто бредовая, безумная, бессмысленная, вообще неинтересная, как мне кажется. Ладно, что ж, друзья, ну, надеюсь на вас я также. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если здесь впервые оказались. На этом пока мы заканчиваем это прохождение. С вами был Веном, всем пока, удачи.